Есть ли на самом деле критерии остеохондроза? И вот иногда приходят такие вопросы. А какие же критерии остеохондроза? На каком основании вообще врач вам ставит остеохондроз? И возникают два варианта. Либо по снимкам позвоночника, либо по клинике. И что же из них? Какой же вариант мы берем? Потому что, знаете, бывают очень часто такие два варианта. Допустим, у человека толком ничего не беспокоит, вроде все хорошо, ну может быть где-то немножко там мышцы затекают, немного начинают что-то хрустеть в позвоночнике, что-то где-то немножко отдает при наклоне, например, и так далее. Он тогда идет делать снимок, и вдруг, особенно Марте, и вдруг на снимке ему определяют, что вот у него есть и протрузия, оказывается несколько, и есть какие-то небольшие подвывихи, и значит есть может быть, даже растяжение связок или, например, есть грыжа какая-то, допустим, даже незначительно маленькая. И, естественно, сразу пишут, что это остеохондроз, потому что определили по снимкам, есть изменения. А бывает другой вариант. Например, у человека очень сильно, сильная головная боль, головокружение. Вот он себя чувствует как-то немножко странно. Иногда бывает, что такое полуоборочное состояние. Или как будто невозможно сделать глубокий вдох. Или что-то где-то так покалывает достаточно сильно. Или какие-то боли хронические, постоянные, которые мешают нормально существовать. И он идет делать снимок. А на снимке-то, в принципе, все хорошо. Там, может быть, и определяются какие-то диффузные изменения, но это даже не считается. Это вполне нормальные физиологические изменения. И в этом случае все равно ставят остеохондроз. Так что же здесь правильно, что неправильно? Дело в том, что остеохондроз могут врачи поставить как по клинике, так и по снимкам позвоночника. Потому что по-настоящему, вот вообще сам термин остеохондроз, это не конкретная какая-то патология. Это такое собирательное название, в которое включаются и все возможные симптомы, которые идут от позвоночника, и в том числе и его органические изменения, которые вы можете увидеть по снимкам. Поэтому нельзя сказать, что вот почему у человека голова, например, болит шея беспокоит, а на снимках ничего нет, ему ставят остеохондроз, И мне ставят остеохондроз, хотя у меня по снимкам вон сколько всего, а симптомы вроде какие-то минимальные. Вот, Поэтому я говорю, что остеохондроз ставят просто для того, чтобы знать, от чего отталкиваться, с чего начинать лечение. Поэтому остеохондроз – это у нас собирательное понятие. Нельзя сказать, что у него есть какие-то четкие критерии, то есть нельзя выделить, вот эти критерии относятся к остеохондрозу, а эти нет. Все симптомы все равно будут относиться к этому остеохондрозу, потому что позвоночник он у нас обширный, из него выходит очень много нервов, которые идут абсолютно ко всему нашему телу, абсолютно ко всем мышцам. И кроме того, позвоночник окружен огромным количеством и связок, и мышц которые тоже у нас очень сильно могут страдать и тоже будут давать клинику. И это тоже будет относиться к этому слову «остеохондроз». И кроме того, я лично считаю, что остеохондроз — это не заболевание, а временное состояние позвоночника. Чем вот хорошо заниматься с позвоночником? Что он у нас обратимый. То есть те изменения, которые у вас есть, можно исправить и можно восстановить. Но, естественно, для этого нужно время, для, это, для этого нужно заниматься. Благодаря тому, что позвоночник окружен эластической тканью, это у нас связки, хрящи, а также и мышечной тканью, причем абсолютно со всех сторон, благодаря этому есть возможность его восстановить. Эта ткань очень хорошо регенерируется, очень хорошо восстанавливается. И если мы ей регулярно занимаемся, то изменения будут очень даже хорошие. Поэтому лично я считаю, что остеохондроз — это не заболевание, это просто временное состояние позвоночника, это сигнал о том, что пора действовать. И вот я как-то и написала, что остеохондроз — это отправная точка, когда вам нужно действовать, а не наоборот опускать руки. Как мне иногда очень часто пишут молодые мои э, клиенты, молодые люди которым 20 лет 22 года они допустим занимались спокойно спортом сходили значит к врачу и вот он им ставит остеохондроз и, и пишет все это вам на всю жизнь теперь значит спортом не занимайтесь но это же абсолютная глупость это как раз таки показывает что надо что-то изменить в спорте что-то добавить что-то убрать немножко скорректировать и все будет хорошо вы становитесь и будете абсолютно здоровым человеком нельзя на этом ставить крест это наоборот, отправная точка, сигнал вам, что надо действовать, а не опускать руки.